В Казанском федеральном университете закончилась Спартакиада по волейболу. В соревнованиях приняло участие 17 команд институтов, включая набережночелнинские и Елабужские институты. По результатам игры группового этапа в полуфинал вышли 8 команд. Сам же финал прошел в день рождения Казанского федерального университета 17 ноября. Первое место в Спартакиаде по волейболу заняла команда Института вычислительной математики и информационных технологий. Эта победа дает право на участие в товарческой игре с командой преподавателей и сотрудников университета. Матч приурочен к празднованию дня рождения КФУ и пройдет 26 ноября ноября в спортивном комплексе Бустан. Олег Ашин, Леонардо Влетьяров, Универньюз.